У нас готов наш стенд. От ручки окна до холодильника натянут пруток филамента. веревки мне меня подходящие не было. Я сделал эту канатную дорогу из прутка филамента. Вот наша турбина из серверного кулера. Для эксперимента я распечатал вот такой кронштейн. И у нас что получается? Получается у нас до окна... Пруток филамента как бы натянут в гору. Давайте я вам это продемонстрирую. Колер сейчас подгоняем к окну. И отпускаем. И как видите, он сам уезжает на свою исходную позицию. То есть сейчас мы 100% проверяем его тягу, так как он у нас будет пытаться подняться в горку. Вот у нас блок питания. Сейчас мы на нем будем плавно прибавлять напряжение и будем смотреть, осилит ли тяга кулера, поднять его в горку. Так, надеюсь, все хорошо видно, чтобы не было подозрения, что я тащу кулер вверх по веревке за провод. Провод вот лежит на полу. И кулер сам его за собой потащит. Итак, надеюсь, вам видно. Включаем блок питания. Начинаем прибавлять напряжение. Кулер стартанул, продолжаем прибавлять. И вот видите, уже 7 вольт всего, кулер уже у нас хочет забраться в горку. Так, на половине пути. пути он у нас немножко затормозил, тяги подняться не хватает, прибавляем напряжение. Практически доехал до окна, не хватает буквально сантиметров 30. Давайте покажу вам поближе. И прибавляем до 12 вольт. Даже не успел прибавить до 12 вольт, всего практически 11 и видим, что кулер у нас доехал до финишной прямой и уткнулся в препятствие. Отключаем кулер от питания. И видим, как кулер сам съехал на исходную позицию. Давайте продемонстрирую еще раз. Сейчас я на блоке питания уже выставил 12 вольт. Вот наш кулер. Включаю блок питания и смотрим на кулер. Вот так вот получилось то, что он у нас врезался, оторвался и упал на пол. Не хватило ему дороги. Так что, кто говорил, что кулер по столу ездил из-за вибрации, сами можете убедиться, что это не так. Тяга у него определенно есть и определенно хорошая. Можете заметить, что после аварии, после падения, Кулер у нас остался совершенно работоспособным. Включаем блок питания. Ау! Еще одно падение. Думал, успею тормознуть на краю стола, но не успел. Еще одно падение перетерпел наш кулер. Еще раз пробуем, работает ли он вообще, остался ли он жив. На этот раз я его поймал. А роликовая опора... То, что она отлетела, это тоже ерунда, потому что это сборная конструкция. Вот так раз и все на месте. Катится назад, вперед. В этот раз успел тормознуть. Да что ж такое? -то? Так, ну еще пару раз демонстрация. Будем пробовать успеть поймать его возле окна. Поехали. Как можете видеть, никто его за провод не тянет, он сам за собой таскает провод. А в следующем видео попробуем с помощью этого кулера почистить системный блок от пыли. То есть выдать из системного блока пыль. Ребят, напомню то, что на Ютубе сейчас нет монетизации и YouTube никак не оплачивает сейчас наши труды, труды авторов каналов.